Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о орхидее. Но я, конечно, затрону уход, как я буду за ними ухаживать и как я за ними ухаживаю, но сегодня не об этом. Просто хочется орхидеи посадить какое-то интересное кашпо. Вот такое кашпо я сделала, то есть я взяла вот такое вот. Кашпо это вот купленное в магазине, а это крепление я сама сплела. Вот так получилось, мне кажется, будет очень красиво смотреться. У меня есть на канале видео, и в принципе у меня вот это кашпо покупной у меня в нем росли орхидеи, но здесь была кокосовая такая основа, такая очень толстая. И вот минус-то был, я, в принципе, уже и разобралась и поняла, в чем была проблема. Сейчас я все это исправлю. Я этот кокос разобрала, убрала ровно половину. И вот он такой, вот смотрите, будет полупрозрачный, чтобы проходил свет. Но я же не могу кору вот в эту кашпо положить, там уже все высыпется. Мне все равно нужно... Сделать какое-то гнездо. Но вот здесь я буду еще убирать этот кокос, потому что здесь еще он лишний даже. Оставлю только совсем чуть-чуть, чтобы не высыпалась кора. И тогда будет вообще просто классно. И вот так вот я потоньше его сделаю. И корни будут дышать, то есть к ним будет поступать воздух. И вот такое полупрозрачное получилось. Тут просто паутинка для того, чтобы кора не высыпалась. Думаю, так орхидеям будет хорошо. К ним будет поступать свет, здесь не темно. И сейчас я по этому кокосовому волокну еще разложу моксфагмун. Немножко, так как у меня уже в коре он тоже присутствует. Он и влагу будет держать. И как дополнительное крепление для коры. Ну вот так вот. Сейчас я немножко совсем насыплю сюда коры. Здесь у меня кора и уголь древесный. Ну, так много не буду. Достаточно. И сейчас сюда буду крепить орхидеи. Я покажу, как это все получится. Ну, вот так вот получится. Думаю, это будет классно. И тем более, знаете, сразу и три горшочка как бы места много занимает. А здесь, в общем-то, получается, три орхидейки в одном кашпо очень будет хорошо смотреться. Просто, конечно, хочется уйти от этих горшков, а что-то более интересное, тем более, если позволяет, можно их подвесить, почему бы их и не подвесить, да? Они в интерьере, например, даже будут красивее смотреться, нежели будут стоять просто в горшках вот Ну, корни здесь вообще прям, знаете, прилипли я их кое-как вытащила из горшка. Я хочу просто убрать эту всю кору старую, потому что новую кору сделала. Я просто их недавно отпаивала, поэтому такая влажность еще присутствует. Орхидеи, конечно, мне нравятся. Очень красивое растение. И тем более из них можно делать различные композиции. Вот одну орхидейку я почистила. Так, я просто поставлю. Сейчас я все почищу. И потом здесь придется немного закрепить их. Что. Так, Ой, вот цветочка. Ну, они у меня, конечно, вообще с весны все лето. И вот эта орхидейка еще до сих пор держит цветанусь. Ну вот две теперь. И третью сейчас достану. Ну вот, я их оставила в кашпо, и теперь я их корой присыплю. И поливать тоже в этом кашпо, в принципе, удобно. Погрузить его в тазик, и все. И потом дать ему стечь водички, и замечательно. В принципе очень удобно и корни все равно здесь будут лучше дышать чем вот в тех горшочках хоть там и есть отверстие дренажное но все равно ну вот так получилось Смотрится, конечно, вообще классно. Видите, ну, сейчас лишнее это все высыпется. Сейчас я немножко из поливизатора смочу, кору эту, потому что она сухая совсем. И все, и повешаю на место. И покажу вам, где они у меня будут расти. я их совсем немножко вот так смочу коруем. Ну вот, повешиваю их на свое место, под мою лампу. Им здесь будет очень хорошо. У нас сегодня на улице пасмурно и еще утро, но, как видите, здесь светло очень хорошо, благодаря вот этой фитолампе, которую мне дали на тестирование, я уже говорила. И у меня на канале есть видео. Если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. Лампа Марс Гидро. Ссылка будет под видео в описании. И говорила вам, что расскажу, как я за ними ухаживаю. В принципе, орхидеи это вообще неприхотливое растение. А главное, нужно вовремя ее полить. А поливать ее нужно, раз в неделю я делаю это, я ее просто опаиваю, наливаю либо в тазик воды, или в предыдущих кашпо было двойное, то есть я туда наливаю сюда удобрением для орхидей и опаиваю их минут 20-25, и этого на неделю достаточно. Итак, время от времени у меня бывает из мелкого поляризатора, я немного опрыскиваю, если жарко было. Но я считаю, что очень красиво и стильно получилось. Увидимся в следующем видео.